Ты, молец, обещал я тебе, да, рассказать о своих приключениях на свою голову? Ну что ж, обещание нужно держать. Когда-то шла долгая-долгая война против темных эльфов по всему северу. И вот однажды настал тот день, когда две расы сошлись в последнем бою до последнего воина. Ой, это был славный день. Эльфы призвали мерзких тварей из глубин Преисподней, против которых у нас были только наши мечи. Долгие годы люди считали, что после этой бойни не выжил ни один муж. Ха. Но ты-то знаешь, как они ошибались. Я выжил и жаждал мести, но сначала мне нужно было оправиться, прокачать скиллы, зачистить целую кучу подземелья, заброшенных кораблей и замков. Каждый день я пополнял репутацию и восстанавливал силы, выполняя поручения. А мои возможности росли в том, чем я чаще всего занимался. Пока я смог отомстить, прошло много месяцев. Зато я повстречал драконов, троллей и даже динозавров. А славные бои с огромными боссами запомнились мне по сей день. Когда я был совсем молод, как ты, зарабатывал на жизнь тем, что скитался по миру, брончал на лютне, да зачищал погреба от крыс. От такого несложного ремесла у меня и в животе не бурчало, а от благодарности баб и в штанах не чесалось. Эх, хорошие были времена. Да, интересовало меня тогда только пополнение мешка золотом. Yes, по этой причине я и попал по самое гузно. Желая помочь принцессе, не скрою, что за солидное вознаграждение. Я был втянут в разборки целого ордена с фанатиками из друидического культа. Прежде чем я добрался к своей цели, мне довелось повидать трусливых валькирий, говорящие черепа, тупых гоблинов и огнедышащих крыс. Вдобавок ко всему, со мной начал говорить странный голос, постоянно подшучивающий надо мной. Зато веселье было хоть отбавляй. Песни, пляски и захватывающий сюжет, то есть история. Когда-то мой отец был настоящим богом, пока его не изгнали из-за воровства скрижали и не сделали смертным. Предвидя свою смерть, отец сделал потомков от смертной женщины. Так и появился я. Полубог, получеловек. Только вот кроме меня было еще несколько братьев, один из которых решил вырезать нас всех, чтобы остаться единственным наследником и стать богом. Но и я-то не пальцем деланный. Когда-то мне родной брат Саровук теперь стал мне врагом. В попытке покончить со мной, он убил моего приемного отца и пустился в бега. Мне ничего не оставалось, как сформировать команду искателей приключений и положить конец злодеяниям брата. Самым сложным в этих приключениях было делать правильный выбор. Ведь от моего мировоззрения и характера полностью зависел подбор спутников. Управление происходило в реальном времени с использованием тактической паузы. Ой, говорю, иногда делали передышки вы. Когда-то давно... Когда еще был наемником, я получил сообщение от своего тогда компаньона по имени Сэм, земля ему пухом. О том, что его убили и что при нем было 100 тысяч золотых. Естественно, если бы я нашел убийцу, я бы забрал эти денежки себе. Но по прибытию в город я узнал, что он стал жертвой серийного убийцы по кличке Потрошитель Изумрудного Города. Да, тот, который недорого мог и мозги, и сердце достать. Только вот я ему был не по зубам. Добравшись до Потрошителя, я воздал ему по заслугам. Однако в ходе расследования выяснилось, что он был всего лишь исполнителем. Так я и оказался втянут в деятельность Вселенского Братства и Религиозного Движения, в тайне подготавливающего почву для вторжения из другого мира. И мне пришлось вновь собрать команду и противостоять вторжению. Хорошо, хоть инвентарь был немаленьким и из врагов выпадало немало лута. Данным давно, четыре лет, шла война Империи против рыцарей-джедаев. В этой безжалостной мясорубке от рук ситхов погибли практически все. Но я-то остался жив, и на меня была вся надежда, чтобы спасти Звездную Империю. Вскоре, попав с помощью спасательной капсулы на оккупированный Тарис, я бежал, пока не наткнулся на джедаев, которые подготовили меня к финальной битве с ситхами. Я научился сражаться на световых мечах, пускать молнии, высоко прыгать и еще много чего. А главное, никто меня не ограничивал, захотел бы примку к ситхам. Но я чувствовал ответственность. Собрался с силами и отправился на звездную станцию, которая была пропитана темной стороной силы. Там я так круто сражался с ситхом по имени мало. Он в меня кинул меч, а я с силой мысли поднял воздух в целый корабль и кинул в него. А он увернулся и такой пам по мне молниями. А я поставил барьер. И потом, когда у него не осталось сил, я как рубанул! Так я и одержал победу. И мне все-таки удалось спасти Звездную Империю. Я пи. Да серьезно, блять. Не веришь? Ну-ка, пшел отсюда!